Привет, аудитория. А, у нас в эту субботу пройдет очередной турнир UFC Fight Nights, UFC Убойная Ночи. Ну, на, на очереди у нас соглавный бой основного карда в полутяжелой весовой категории между Ионом Куцелабой и Райаном Спеном. Ион Куцелаба, 28-летний боец из Молдавии, провел в профессионалах 22 боя, из которых 16 одержал победы. Является ярким, довольно-таки харизматичным бойцом. Универсалом, который хорошо дружит с борьбой, а также обладает неплохой стойкой, где может вырубить своего оппонента, естественно, так как есть у него нокаутирующая мощь в кулаках. Обладает он неплохим кардио, является финишером, в бою по возможности идет за досрочным завершением поединка. Ну, на данный момент является крепкий, крепким середнячком дивизиона. Не получается у него вести бои с топовой оппозицией. Но середняков переваривает и не давится, в принципе. Его оппонент Райан Спен, 30-летний боец из США... Провел в профессионалах 26 боев, 19 из которых одержал победы. На данный момент входит в топ-15 дивизиона, но все-таки, на мое мнение, это неплохой боец. Мог он войти в топ-10 полутяжелого веса. Но обидное поражение от Джонни Уокера, где Спен выглядел предпочтительнее, но допустил ошибку при переводе отлетел от локтей Уокера. Хотя на протяжении боя, еще раз повторюсь, выглядел гораздо интереснее оппонента. Ну а в крайнем поражении Энтони Смиту совсем было много ошибок и недоработок, я считаю. Неплохо выглядел с пен стойки. Непонятно зачем, забрав у Энтони спину, протащил того по всему октагон и отпустил потом. Когда можно было перевести не тратить силы на бесполезную работу в качестве грузовоза, пропустил два раза за забой левой боковой от Смита, крайний из которых повлиял на исход боя. Но это боец преимущества именно ударного стиля, но может и перевести в партер, в принципе. Имеет отличные антропометрические данные, которые не всегда удается применять из непонятных мне только наверное, понятных спен причин. Есть проблема у Райана с кардио, что может сказаться в нынешнем бою с Куцелабой, естественно, в сторону Куцелабы. Ну, по во всех аспектах спен имеет преимущество в приблизительно плюс-минус 10 сантиметров. Рост, размах рук, размах ног. Ну, в кардио, конечно, преимущество, преимущество будет все-таки у Молдаванина. Но в первой половине боя спен будет опаснее выглядеть стойки. Это однозначно. Если Куцелаба будет заигрываться в этом аспекте, то вполне может отлететь нокаут. С у этого бойца не так все хорошо, как ему хотелось бы. Ну, если же Куцелаба будет придерживаться все-таки геймплана, не идти в безумные размены, чаще пытаться переводить Пена, что вполне реально, если учитывать борцовские навыки Иона, то у него будет явно больше шансов победить. Ну, в этом бою я бы присмотрелся к тоталу больше 1.5 за коэффициент 2.1, но можно рискнуть и поставить на победу с Пена нокаутом за 4.32. У Райана есть хорошие шансы подловить Куцлабу именно в первой половине боя. Если он это не сделает, то во второй половине боя, конечно, преимущество перейдет к Также подписывайтесь на канал, подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка закреплена в комментарии, там я ближе... К бою выложу интересные, на мой взгляд, варианты ставок на другие поединки этого турнира. Ну, вы же оставляйте свои комментарии под видео, интересно почитать ваше мнение. Ну, а так, подписывайтесь на канал, стараюсь делать для вас адекватную аналитику, подбирайте интересные коэффициенты. Все, ставьте лайки, давайте, до следующего видео, пока!